Боб. Она одна. Она лучший юниор. Приятно слышать. Давай, Ну, по крайней мере, Остальные не могут справиться, Художника. Я знаю. Она и выиграла, да? Нет. А кто выиграл? Последняя.